Добрый день, уважаемые зрители, с вами адвокат Бузанов Дмитрий на своем канале. Сегодня разберем один из важных законов, который тоже был принят уже в режиме военного положения. Он касается не оборонной сферы, он касается правоохранительной сферы. Вступил в силу уже с 8 марта. Вот. Был принят 3 марта, 8 марта уже вступил в силу. Закон называется о внесении изменений в уголовно процессуальный кодекс Украины и закон Украины о предварительном э, заключении относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в условиях военного положения. И вот э основное, что было принято, это статью 600 15-ю изложили в другой редакции, я ее зачитаю и подробно каждую часть прокомментирую. Так вот, статья 615 предусматривает особенный режим досудебного расследования и проведения и продолжения сроков содержания под стражей во время судебного производства в условиях военного чрезвычайного положения или в районах проведения террористической операции или мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, э сдержания вооруженной агрессии Российской Федерации и или других государств против Украины. Так вот, часть первая. В случае введения в Украине или отдельных э ее э областях, административных территориях военного чрезвычайного положения проведение антитеррористической операции или мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороне, э, с, с, сдержание вооруженной агрессии Российской Федерации и или других государств против Украины, если отсутствует техническая возможность доступа к единому реестру досудебных расследований, решение о начале досудебного расследования, принимает следователь, прокурор, о чем соответствующее, выносится по, соответствующее постановление, сведения, которые подлежит внесению в единый реестр досудебных расследований, вносятся в него при первой возможности. То есть, если не работает реестр, выносится постановление и потом вносится, когда появляется возможность. Ну, если возможность не появляется, значит не вносится. Так следует понимать. А процессуальные действия, под, во время которых криминальное производство фиксируется в соответствующих процессуальных документах и э, с помощью технических средств фиксирования уголовного производства, кроме случаев, если фиксирование с помощью технических средств невозможно по техническим причинам. То есть если есть на что фиксировать, то фиксируется. Если нет или решили что нет то не фиксируется то есть проводится ну, доку, скажем так документальная фиксация то есть в соответствующих процессуальных документах все без средств технических записи если такой возможности нет вот такое вот изменение и если второе да вот отсутствует объективная возможность опять же объективная Объективно-субъективно, то есть в отсутствие объективной возможности будет оценивать субъект, то есть прокурор или следователь. Отсутствие объективной возможности исполнения, установленные законом сроки след, следственным судьей полномочий, предусмотренным статьями 140, 143, ну тут целый перечень, кому интересно можете почитать, и э, 294 этого кодекса а также полномочий относительно избрания обеспечительного, ну, обеспечительного мероприятия, э, мирообеспечения, то есть это запобежный захит, вот так скажем, в, в виде содержания под стражей на срок до 30 дней к лицам, которые подозреваются в совершении, преступлений, предусмотренных статьями 109-115, тут тоже целый перечень, я его весь не буду зачитывать. То есть в при подозрении, что лицо совершило определенное, определенного, из определенного перечня преступлений, который определен здесь, то принимать решение относительно избрания меры Пресечения, да, так называют ее еще, в виде содержания под стражей на срок до 30 ли, э, суток принимает, ну, еще в, в, в перечень вот этих уголовных э, преступлений и в других исключительных случаях в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Ну, например, э, а нет, тут разбой полностью есть, то есть... Э, еще могут быть другие статьи, которые не, не в этом перечне, и они относятся к тяжким и особо тяжким. Статью 12 Уголовного кодекса. Смотрите, как определить классификацию да, тя, тяжести. Вот. Если задержание, в, если задержка в избрании меры пресечения может произвести ко, к втрате, то есть утрате следов уголовного правонарушения или допустит, допустит побег лица, который подозревается в совершении таких преступлений, то такие полномочия выполняет руководитель соответствующего органа прокуратуры, ну то есть территориально, который расположен, с учетом с требований главы 37 этого кодекса по ходатайству прокурора або следователя, согласованного с прокурором. То есть, следователь прокурор, прокуратура сама решает вопрос, о том, чтобы избрать меру пресечения в виде содержания под стражей лица, без суда. вот, Естественно, вопрос защиты таких лиц и действительно ли достаточности оборудованности, обоснования подозрения, да, достаточности обоснование рисков, что лицо, все лицо, ну там допустим, куда-то убежит, да, то есть человек, да, если такие риски, да, о том, что будет уклоняться от проведения досудебного расследования и так далее, все принимают в одном органе обвинение, то есть не суд уже не отдельная инстанция. Ну и третье, если отсутствует объективная возможность обращения в суд с обвинительным актом, ну это там, допустим, были досудебные расследования, закончились и обвинительный акт уже сформирован, то нужно обращаться в суд. А суд, ну в это время, допустим, не работает, потому что вот многие суды прекратили работу, то срок досудебного расследования в этих уголовных производствах прекращается и подлежит восстановлению. То есть, вот такая вот история. Если вовремя не передали и, э, и если основания для прекращения, э, для остановки перестали существовать до остановки до судебного расследования прокурор обязан решить вопрос о продолжении срока содержания под стражей. Каким образом? Часть вторая. Срок действия ухвалы следственного судьи о содержание под стражей или постановление прокурора о содержании под стражей, то, что мы говорили, новая полномочия, прокурор может принимать такие постановления, принятое в соответствии к требованиям с учетом обстоятельств, предусмотренных этой статьей, может быть продолжен до одного месяца, опять же, кем? То есть, или ухвала судьи следственного, то есть, раньше, да, до этого введения военного положения были ухвалы следственного судьи, то основа Руководителем может быть продолжена соответствующая органа прокуратуры. Вот. За, по ходатайству прокурора, ну то есть опять же тех же лиц, которые обвиняют человека в совершении преступления. Причем строк, срок содержания под стражей может продолжаться неоднократно в, в, в границах срока до судебного расследования. То есть такие люди могут находиться под стражей ну до тех пор, пока э, все не наладится вот, в стране не закончится военное положение не будут работать э, возобновлены, возобновлена работа или э, не будут переданы надлежащему суду эти дела и так далее и тому подобное то есть все уже будет зависеть э, непосредственно от прокуратуры их работа в вот таким образом будет настроено, что проще будет продлить сроки вот, бесконечно, чем э, э, ну, заниматься, выводить это на более, ну, в судебном порядке это решать, да, с помощью следственного суди ну, как было раньше. Вот. Будут ссылаться на то, что есть объективная невозможность вот, провести или закончить судебное расследование, направить обвинительный акт и так далее. Там подобное. Ну, я думаю, что так, конечно, будет в редких случаях, но может быть. Третья часть. О решении принятом прокурором в случаях и в порядке, предусмотренных этой статьей, не, отклад, не ну, то есть э, не, от, не откладывая. При первой возможности уведомляется прокурор высшего уровня и суд, соответствующий с э, со списком определенным Государственной судебной администрации Украины с предоставлением копий соответствующих документов не позднее 10 дней с дня уведомления. То есть, ну, уведомили ишь, и все. Так, четвертая часть. Жалобы на решение действия бездействия прокурора, приняты ну, на выполнение этих полномочий, которые на этой статье ему определены. Рассматривается судом в границах территориальной юрисдикции, относительно которого совершено правонарушение, после обеспечения его функционирования в другой местности или, или ближайшее территориально приближенным к нему судом. То есть сейчас определили, что если суд не может, ну, внесли в 147 статью, закона о статусе судей, о судоустройстве статусе судей, изменения, которым глава э, Верховного суда может определять территориальную э, подсудность тех или иных дел. Да? Ну, вот пока это, вот допустим, о -о обозначится, что этот суд не может э, выполнять функции, пока Верховный суд определит эту возможность, то могут э Могут люди, защитники или сами люди подавать эти жалобы в при... максимально близкий суд, который все-таки еще работает. Вот. Но я бы, конечно, дожидался определения, потому что, допустим, если территориально приближенный, вот, к примеру, район города, да, тут суд разбили, но в другом районе вроде как полномочия его еще не прекратились, да, юридически документа нет распоряжения Верховного суда. Но он якобы должен работать. Вы подадите, подадите туда жалобу, а через какое-то время там, и, и этот суд прекратит. Потом все равно будете ждать. Ну, как-то так. А может быть и туда, и туда надо подавать жалобу. В общем, тут непонятно, как действительно действовать. Вот. То есть, какой-то будет растяжка по времени на подачу этой жалобы. Опять же. Вот. Поэтому уже подавать, наверное, куда... Куда там, где есть возможность зафиксировать подачу, а если там, допустим, прекратит рассмотрение, то уже подавать туда, когда определят другую территориальную подсудность туда. вот Пятая часть. В случае невозможности проведения подготовительного судоб... судебного заседания избранный во время досудебного расследования обеспечительное мероприятие ну, за побежный захит выглядит реманья пидвартою. Содержание под стражей считается автоматически продолженным до решения соответствующего вопроса в подготовительном заседании. Но не больше, чем на два месяца. Вот такая вот история. Люди, которые сейчас находятся под стражей, если подготовительное заседание не может состояться по понятным причинам, то срок на два месяца ну не больше, чем на два месяца, может быть раньше, да, будет продлен автоматически, без всяких там ходатайств и так далее. И вот в случае окончания, шестая часть уже, срока действия ухвалы суда о содержании под стражей и невозможности рассмотрения судом вопроса о продолжении срока содержания под стражей, установленном этим кодексом порядке, срок содержания под стражей считается продолженным, до решения соответствующего вопроса судом, но не больше, опять же, на два месяца. Вот и все. Вот такая вот история с содержа... теми, кто содержится под стражей. То есть они, по сути, стали заложниками правоохранительной системы. Как-то так. Будьте ну, осторожны, берегите себя. Сложно защищать свои права. В, в, в режиме военного положения. Но тем не менее, пытаться это делать стоит. Всего доброго. С вами был адвокат Бузанов.